В эфире государственной телерадиокомпании ЛТР Новости в студии с приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Налоговая служба в Кыргызстане будет отслеживать информацию о налогоплательщиках в режиме реального времени при помощи виртуальных контрольно-кассовых аппаратов. Минэкономики внесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановления правительства. При помощи виртуального кассового оборудования можно будет определить реальные финансовые расходы налогоплательщиков, отмечают в ведомстве. Установить соответствующее программное обеспечение можно будет также на смартфон и компьютер. Тестовый запуск системы запланирован на 1 июня 31 августа этого года. После этого предприниматели будут обязаны перейти на контрольно-кассовые машины, способные передавать данные в режиме онлайн. При этом издержки на переход по переходу на данное оборудование лягут на бизнесменов. Стоимость одного виртуального контрольно-кассового аппарата составляет порядка 10 тысяч сомов. Однако на период тестирования системы они будут предоставлены предпринимателям бесплатно. В Казахстане сегодня вступил в силу запрет на вывоз дизельного топлива из страны автомобильным транспортом. Об этом сообщили казахские СМИ. По их данным, запрет будет действовать в течение шести месяцев. В Минэнерго Казахстана необходимость такой меры объяснили с желанием обеспечить внутренний рынок соляркой в преддверии весенних полевых работ. Заместитель главы ведомства Макзум Мирзагалиев отметил, что ситуация здесь с топливом далека от критической, но с помощью запрета власти пытаются избежать любого риска дефицита. Ранее министр энергетики Казахстана Канад Бозум Баев говорил, что стоимость бензина и топлива в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Кыргызстане. Из-за этого топливо активно потребляют водители транзитного транспорта в приграничных областях республики. В Аткинской области в реке Изфайрам найдено тело утонувшего мальчика. Как сообщает МЧС, по данным ведомства, ранее 3 апреля поступила информация, что в селе Караджигач в реку упал ребенок 2009 года рождения. Спасатели нашли его 5 апреля и передали родственникам. В Баткенской области 8 апреля в 2.26 ночи произошло землетрясение силой в 3,5 балла. Как сообщает МЧС, со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук, землетрясение ощущалось в селе Рават 3 балла, в селах Актатыр, Учдубе и Лейлег 2,5 балла. По предварительным данным, жертв разрушений не зарегистрировано. В Аксуйском районе сошедшая лавина перекрыла дорогу каракол нельчек По данным МЧС, 7 апреля примерно в 16.40 дня сошла снежная масса на 82-м километре автодороги участка Чон-Ашу общим объемом 12 тысяч кубометров. Дорога была закрыта для проезда. На место выехала оперативная группа районного отдела МЧС, два сотрудника УБДД. На двух участках дороги на 36-м километре это село Акбулак и 118-м километре пограничный пост Оттук. Организованы посты. Работы по очистке продолжаются. Продолжается. За сутки в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы обратилось 186 больных, из них 155 детей. Как сообщили в Минздраве, госпитализированы 54 больных, из них 44 ребенка с острыми вирусными инфекциями. Обратился 61 человек, из них госпитализированы 20 больных. Амбулаторное лечение оказано 41 больному. С острой кишечной инфекцией обратился 21 больной, 12 из них госпитализированы. Диагноз корь выявлено у 7 человек, 6 из них госпитализированы. Порядка 840 тысяч наших соотечественников осуществляют трудовую деятельность за рубежом. Трудовая миграция остается важным социальным и экономическим фактором развития страны. Подобная картина наблюдается практически во всех странах региона о методах межгосударственного сотрудничества в решении проблем трудовой миграции, правового положения соотечественников за рубежом и текущего состояния единого рынка труда в рамках Евразийского экономического союза материалем Бекмамата Санбекулу. Российская Федерация на территории постсоветского пространства остается главной страной приема трудовых мигрантов. Только из Кыргызстана на территории России работают более 640 тысяч человек. Свободное перемещение рабочей силы предусмотрено Евразийским экономическим союзом, в рамках которого для мигрантов предусмотрены существенные послабления. В частности, говорить, если о проблемах кыргызстанцев по сравнению с 2014 годом их гораздо меньше. Уж поверьте мне, и. Вам ли этого не знать, что они сейчас пользуются на пространстве ЕАЭС равными правами с теми гражданами на территории государства, чем они работают? Примером усовершенствования механизмов сотрудничества в сфере миграционной политики служит миграционная амнистия, о начале которой Москва объявила в конце прошлого года. Амнистия будет длиться до 22 апреля. Кыргызские мигранты могут получить амнистию, не выезжая за пределы России. Кроме этого, миграционная служба России удалила из черного списка имена почти тысячи кыргызстанцев. И теперь им вновь можно въезжать в страну. В рамках кыргызско-российских договоренностей было российское стороной принято решение о проведенной так называемой миграционной амнистии. В рамках этой миграционной амнистии представляется право нашим гражданам Кыргызской Республики, которые находятся, осуществляют трудовую деятельность на территории Российской Федерации, легализовать свое пребывание, если они до этого нарушали какое-либо миграционное законодательство. Однако в вопросе миграции все же остается ряд нерешенных вопросов, для обсуждения которых в Бишкеке состоялся специальный форум, направленный на взаимодействие государственных органов Кыргызстана, Армении и России по вопросам улучшения условий пребывания трудящихся граждан в странах приема. В ходе работы форума прошел обмен опытом в различных вопросах, таких как предвыездная подготовка мигрантов и соблюдение правовых норм трудящихся. С этой целью мы осуществляем информационные кампании. Разных форматах прежде всего это использование средств массовой информации разные передачи круглые столы обсуждения выездные мероприятия в те районы откуда могут выезжать мигранты у нас значит в городе москве при посольстве Республики Узбекистан. Открыто представительство Агентства по Побличной Трудовой Миграции. У нас есть также сотрудники, которые работают по направлению репатриации тел погибших. То есть это безвозмездно. Граждане также могут надеяться, то есть не надеяться, а в полной мере пользоваться услугами юриста бесплатно. По итогам форума подписан меморандум о сотрудничестве, в который включен план взаимодействия по продвижению законодательных и правоприменительных инициатив в странах участников форума. Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прилетела в Кыргызстан. Фанаты, журналисты, а также представители руководства страны встретили ее в аэропорту манас 2 Последний раз Шевченко была в Кыргызстане летом 2011 года и проводила сборы на Иссыкуле. Ожидается, что чемпионка встретится с фанатами в Бишкеке и Оше. Валентина Шевченко мастер спорта международного класса по тайскому боксу, мастер спорта по боксу и дзюдо. Обладательница звания лучший тай боксер среди женщин. 30-летняя спортсменка. Спортсменка завоевала чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе 9 декабря прошлого года, победив полячку Джуану Энджийчик единогласным решением судей. Безусловно, роль Валентины Шевченко она огромна для нашего вообще всего вида спорта, поскольку в первую очередь, благодаря Валентине Шевченко, наш шлаг развивается на самых высоких аренах всего мира. На данный момент Валентина Шевченко является примером, эталоном для всех наших лучших спортсменов вообще Кыргызстана. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.